Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, кто-то знает меня как блогер Абат Вадима, кто-то как Вадима Журавлева, руководителя школы ножевого боя РАТЬ в городе Санкт-Петербурге. Для тех, кто случайно напал на это видео, имейте в виду это одно и то же. Вчера были в Москве в школе ножевого боя поток на открытом ковре, получили неимоверное удовольствие от поединков, от атмосферы, от уровня организации мероприятия, поэтому от меня лично, Дмитрию Задерновскому и всем, кто ему помогал, огромный респект. Часть поединков моих попала на видео, у меня не было задачи отснять все, я не нанимал оператора, там, не заставлял своих друзей бегать, там, снимайте только меня, ничего не пропустите, отнюдь. Просто что попало, то попало. И вот на моменте быстрого такого с монтажа, я понял, что не все моменты очевидны, часть нужно прокомментировать, да и вообще стороннему человеку, незнакомому с ножевым боем, будет приятнее посмотреть и как бы с комментариями, понимая, куда надо смотреть, на что обращать внимание. Итак, поехали. Первый мой спарринг-партнер, к сожалению, не знаю его принадлежности школе, уровня опыта, поэтому просто наблюдаем. Попытка выбить нож из вооруженной руки противника 10% отдаёт на результативность такого телодвижения. Поэтому, если будете повторять, имейте в виду, шансы невелики. А вот заблокировать э, вооруженную руку напарника во время удара, очень даже, если есть возможность заблокировать, постарайтесь это сделать. В данный момент э, чувак, просто, судя по всему, у него сухожилия натянулись, и он потерял нож. В ответ получил жесткую контратаку. Здесь во время отмаха, по-моему, мне все-таки до грудной мышцы достал. Здесь просто теряет ногу, к сожалению, контратаку не смог сделать. Вот. Еще один мощный замах локтем, блок и в ответ контратака. Судя по тому, как он согнулся, все-таки попал ему в грудную клетку. Здесь промазывает и тоже контратака, тоже в грудак аж заставляет отступить. Здесь мы поработали всего минуту, и парень, судя по всему, обладает такими бойцовскими навыками. Видел я, как он в сторонке колотил грушу. Здесь он был напорист, за что ему респект и уважуха, и я получил нереальное удовольствие от поединка. Вы должны были узнать эту бороду и знаменитые синие штаны, которые давно-давно покорили весь интернет. Сергей Мосин мой первый ученик, ныне руководитель школы апрелевского ножевого боя. А, ну, в хорошем смысле у нас с Серегой поединки скучные. А, просто потому, что мы очень давно друг друга знаем, технику друг друга читаем наперед. И здесь, судя по всему, Сергей Александрович то ли камеры застеснялся, то ли меня резко вдруг начал любить и уважать, но вот. Все дальнейшие наши сходы, конец этого поединка, моя победа просто в сухую. Серега, тем самым ты меня откровенно расстроил, ну пусть хотя бы твой пример будет людям уроком. Видите, мы здесь уже буквально начинаем дурачиться, ну это благоволит вся атмосфера открытого ковра. Там никто не дерется на корову, никто не отстаивает свою честь, никто не выясняет, там, чья школа сильнее, чью кунг круче. Выбрал себе поедин... э, спарринг-партнера по силам, по настроению, да просто среди свободных, нож поднял к тебе, подошел левый чувак, вы идете драться. После поединка вы оба уходите обогащенные опытом друг друга. Собственно, мы, мы с Серегой давно-давно на молекулярном уровне уже опытом обменялись и здесь просто работали в свое удовольствие, могли себе позволить и покривляться и в нашей стандартной манере пошутить, когда э, может пройти такой однозначный, мощный, безапелляционный удар, а ты в ответ противнику говоришь, что да, это всего-навсего. Одежда неубедительна. Вот, вот, вот, как сейчас, неубедительный какой-то удар, что-то не прочувствовал. Истину глаголишь, Сергей Александрович, на всех видео тебя можно вычислить по этим достаточно уникальным штанам. Ну, здесь оператору не зачет, хотя ничего критичного там не случилось, ничего важного. Поединок близится к завершению. То еще один не очень акцентированный удар по ноге, который стороннего наблюдателя вводит в заблуждение, был ли там удар <режит> результативный или не был. Ну, и напоследок сейчас заберу Сереге руку, и мы эти самые руки пожмем. Со следующим спарринг-партнером мы не были знакомы, но я неоднократно его примечал на коврах, может быть, мы уже даже стояли, не знаю, но этот поединок был ну, как в первый раз. Левша. Для меня, как радикального правши, крайне неудобный вид напарника, но поскольку... Ну, ты можешь не любить клинично, тебе придется научиться в нем работать. Иначе, если тебя затащат, ты просто потеряешься и что дальше делать. Также, если в шаме, ты можешь как бы не согласна быть вообще их существованием, но, блин, когда они про тебя выходят, надо что-то пытаться делать. Здесь ряд результативных разменов. Обратите внимание на мою стойку. Я не просто так, я не стараюсь сейчас э, воспользоваться преимуществом ростовой категории, у меня локти подняты. Это не от того, что я пытаюсь как бы стараться быть выше. А, против левшей просто эта манера крайне хорошо работает. А, обращу внимание, что с точки зрения левши, а, просто по механике, а, его вооруженной руке очень хорошо и удобно работать по моей вооруженной. И стоит поднять локоть и вывести вооруженную руку тем самым из-под удара, левши, как правило, теряются. И вот этот момент я и решил воспользоваться, как говорится, почему бы и нет. результативный мой колющий, но, к сожалению, я не смог уйти без ответа. А вот это было немножко неожиданно, хорошо пришлось выше опасной зоны. Я вообще на этом открытом ковре не раз и не два встретился с особенностью, которая мне оказалась просто непривычной. Я не говорю, что там, так не надо делать, я наоборот, вот также в формате обмена опытом лучше сам возьму это на вооружение и буду иметь виду неоднократно после того, как я, казалось бы, после результативной атаки закончил как бы, подход, так скажем, к напарнику, либо дотянулся чисто, либо мы расходились в обоюдке. Некоторые ребята включали носорога, и буквально условно я отошел на 2-3 на метра. Обычно это как бы по умолчанию считается, что сход атакующий закончен. Но они догоняли и реализовывали малейшую возможность э, все-таки э, в ответ на тыкать. Э, наверное, да, лучше именно так поступать, чем как бы, рассчитывать на там, избыток фаерплея у твоего напарника и э, догонять, догонять и не отпускать э, без ответа. Тут будет еще один такой момент, и как бы для меня опыт. Спасибо напарнику, что в очень доходчивой манере <смех> объяснил, что так можно, нужно и целесообразно работать. А в общем и целом позитивная атмосфера. Вы, вы сейчас пока не <смех> сделаны, смотрели, просмотрели. Вы можете отмотать. Буквально 20 секунд назад был момент, когда напарник а -а, шел в атаку не дотянулся и в ответ от меня дважды получил контратаку, за что выразил мне респект большим пальцем. Вот именно в этой спортивной, здоровой атмосфере, собственно, все поединки и проходили. Несмотря на то, что мы как бы, вот сейчас можем по технике проводить какую-то там агрессию, там, переть, вот, вот, вот он сейчас тоже не применул, как бы я уже расслабился, руки опустил, и все равно мне колющий грудак как бы ответил. это нормально. А, ну, поверьте, под шлемами мы там просто улыбало растянули и наслаждаемся процессом, потому что это обмен опытом, это та здоровая как бы, спортивная среда, где ты учишь, ты учишься, и любая неожиданность – это кайф, это просто реально доставляет удовольствие. Да, вот здесь у нас пошел такой полубесконтактный свой бой, потому что товарищ моего визави скомандовал, что, типа, давайте, ребята, сработаем до чистого, и, собственно, мы выждали какой-то момент, сработали до чистого, напарник шел в атаку, и, к сожалению, контратаку не смог парировать. А, вот это вот а, обучающий поединок, а, по-моему, ребят из школы Талпар в а, Ростове-на-Дону. Могу ошибаться, ну, к сожалению, мы вот только на том мероприятии лично с товарищем познакомились. А, с телефоном сзади в красных борцовках снимает, а, по-моему, наставник моего напарника. А с напарником я вышел поспринговаться, зная, что это подопечный моего будущего оппонента. Хотя на тот момент мы, по-моему, уже подрались с его руководителем. Ну, не суть важно, что я буду вас загрузить. В общем и целом, это тот поединок, где я старался максимально разнообразить свою технику и донести парню на личном опыте как бы, новые для него фишки. Вот сейчас. Вы могли слышать, что там, давай чисто что-нибудь сделаем, поскольку очень схожая манера работы, не раз замечал, что стал паруцами, у меня реально очень много схожего. Мы закопались в обоюдках, и я просто призвал там, давай хоть чисто, чисто хоть что-нибудь сделаем, потому что его руководитель снимает, там, моя камера работает. А, и, и так волшебным образом получилось, давай чисто что не сделаем. И у меня начало проходить чисто. Вот, ну, в общем и целом, это такой по, поединок ради опыта. Там, ножку забрал, колющий шлемофончик для ощущений. Мы получили команду, что до конца нашего схода осталось 15 секунд, и когда спортсмен получает эту команду, ну как не команду, а информацию к сведению, а, всякий раз стараешься сделать на напоследок что-нибудь чистое красивенькое. Но вот здесь, к сожалению, у нас просто времени не хватило, но поединок был достаточно интересным для нас обоих. А следующий поединок, это уже, собственно, с наставником того парня из предыдущего материала. А, здесь получилось... Еще больше обоюдок, ввиду того, что оба мы длинные, скоростные и, судя по всему, опытные. Сошлись такие два одиночества. Сейчас вот первый удар был чистый, дальше пойдет серия обоюдок. Пока я опять не призову там, ну, ел и закопались в грязи, давай что-нибудь чистое сделаем. раз он мне режет ногу, не может уйти без потери плеча. Я пытаюсь скоттер атаковать, и не дотягиваюсь. Так, А здесь, по-моему, я ногу все-таки достал. Да, раз я протягиваю нож, значит достал. Здесь чисто, бреем воздух, режем мух, а здесь опять одна обовитка. Опять нога, опять, там, корпус. Давай, почисти, да, но ну, знаем же, что нас снимают, хочется продемонстрировать максимально чистые и интересные поединки, а, блин, близость в уровнях опыта приводит к обоюдкам. Ну, и опять, по волшебному образу, блин, сказал, давай почище сделаем, меня колючий шлем проходит. Здесь я не ушел, пошел в ногу, пропустил в корпус. Ну хоть, ну хоть заблокировал последнюю отмашку здесь блок, но я не успеваю догнать. А вот здесь убежать. Успеваю. Спасибо напарнику, что когда я остановился, споткнувшийся боевого товарища сзади, не стал меня добивать. В общем и целом, вот именно в такой дружеской и приятной атмосфере проходят поединки, кто хочет присоединиться к нам, ищите в Москве, в Питере, в других городах России полно школ ножевого боя. Это более чем доступно. Мы бесплатно работаем. Кто-то работает за денежку, но откровенно небольшую. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться к ножевой движухе, вам осталось только поднять жопу с дивана и найти возможность в вашем городе. У меня на этом на сегодня все. Еще раз спасибо организаторам. Было круто, классно, весело, здорово. Приедем еще ориентировочно на следующее мероприятие в конце января 2019. Всем пока!